Всем привет! Бывший супруг Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Аглу, передумал судиться с певицей из-за имущества. На днях предприниматель, которого сама артистка обвинила в многочисленных изменах, забрал исковое заявление из суда. Напомним, популярная певица Ани Лорак развелась со своим турецким мужем Муратом еще 31 января 2019 года. После 10 лет брака супруги решили расторгнуть союз, но на этом судебные тяготы не закончились. У артистки с бывшим супругом осталось нажитое имущество в Киеве, которое они пытались поделить с помощью суда. Ранее Мурат намеревался отсудить у бывшей жены квартиру в Киеве. В этих апартаментах Лорак жила до того, как переехала в Москву. Портал Дни-24 отмечают, что слушание дела должно было состояться 4 декабря, однако в какой-то момент адвокаты Мурата обратились в суд с требованием забрать документы. Так появилось в Голосеевском районном суде столицы от 4 декабря, сообщает главком. В тот же день представитель певицы также подал заявление, в котором Ани Лорак, отказывается от встречного иска и настаивает на закрытии производства. Суд принял оба отказа и разъяснил, в случае закрытия производства по делу повторное обращение в суд по поводу спору и по тем же основаниям не допускается.